Здравствуйте, друзья, художники-любители. Веселую историю увидеть не хотите ли? Вы видите финальную картину, хоть работу над которой покажу в данном ролике. Для тех, кто смотрел ролик, как я создавал свой горный пейзаж, думаю, будет интересно, как он исчезнет под стихией волн. Напомню, горный пейзаж создавался не ради картины, а для эксперимента, в котором подмалевок писался в негативе. Финальный результат меня не очень удовлетворил. Холст не маленький, выбрасывать жалко. Единственное, что меня удовлетворило на картине, так это правая гора. Решил я на этом холсте написать море, отталкиваясь от этой горы. Но ну и море буду писать на интуиции, как пойдет. Потому что вживую я море никогда не видел. Перед тем, как начать работу, я посмотрел в интернете уроки художника-мариниста Байрон Пикеринг. Уроки короткие, но кое-что в памяти и в понимании отложилось. Скажу пару слов, как работает этот художник. Он сразу цветом намечает темные пятна волн, а светлую пену он пишет на оставленных белых участках холста. Границы этих пятен плавно растушевывает между собой. У меня такой метод не получится, потому что нужно закрасить картину гор, при этом оставить правую гору или загрунтовать полотно белилами полностью, а белила в один слой не закрасят картину, ну если только не накладывать их, пастозно. Первый сеанс закраска холста имприматура. Короче, я решил идти от темного к светлому. Смотрите, по ходу буду объяснять. Палитра. Беру всего три краски. Кадмий красный, кадмий желтый и голубая ФЦ. Белил не в счет, но они титановые. В углу палитры я выдавил марс коричневый, но им не воспользовался. В последующих сеансах его на палитре не будет. Есть еще одна краска, которая понадобилась для составления бирюзового цвета. Это зеленая ФЦ. Ее нужно лишь капельку. Конечно, можно взять готовую бирюзовую краску в тюбике, но в конце сеанса, именно голубая и зеленая ФЦ в смеси, будут листировать выбеленные места на поворотах воды, без белил. Голубая ФЦ и кадмий желтый, замешан на белилах, получается такой светло-зеленовато-голубоватый колер. Я даже не выговорил. Нет, чтобы так называть смеси из нескольких слов, это с ума можно сойти. Вообще не понимая, что это за цвет, я не буду называть колеры, которые получаются из смеси красок. Просто покажу, как составлял палитру, и вы поймете. Вернее, повторю свою мысль, которая была в предыдущих роликах. Очень сложно анализировать свою картину, которая придумывается по ходу на интуиции. Соответственно и цвета выдумывались неопределенно. Намного проще проанализировать профессиональную картину, где все разложено мастером по полочкам. В итоге получились вот такие колеры из трех цветных красок. Стал закрашивать красками полотно, не трогая гору, которая справа. По ходу придумал рисунок как пойдут волны, какие камни будут торчать из воды на переднем плане, иногда снова заглядывал в уроки Байрона Пикеринга. обозначил в картине будущий корабль, хотя корабль был под сомнением, писать его или нет. Да какой-то рисунок уже прорисовывался, то есть, я стал понимать, как будет идти волна, какие горы будут уходить вдаль и тому подобное. Я взял большую жесткую кисть и полностью растушевал все нарисованные пятна. Даже замазал эту гору, которая справа, но в дальнейшем она все-таки будет. Получилась вот такая градиентная имперматура. Все, предыдущей картины больше нет. Оставил полотно сушиться. Второй сеанс. Подмалевок. Палитра не меняется. В этом сеансе по голубоватой имприматоре уже стал писать то, что было в голове. Светлый участок неба это желтовато-зеленоватый колер, плавно переходит к синеватому. Дальние горы желтовато-красноватые. Передние горы, в тени от тучи, темные. Нет, сложно анализировать свою картину. Просто смотрите. Получилось после второго сеанса. Некий подмалевок, но уже стал понятен сам рисунок. Просушил этот сеанс. Третий сеанс. Письмо. Поиск деталей. В третьем сеансе из этих же красок, я составил вот такую весьма скромную палитру. В основном светлые колеры. Ими стал набирать светлые массы. Типа пены на волнах, свет на облачках, горах и тому подобное. Также уже писал детали, типа пены на воде, водные прожилки. В итоге получилось вот такое море. Я тоже оставил полотно просыхать, чтобы в конце написания можно было дать яркие акценты, типа блики на волнах. Ну и пока картина просыхала, было время подумать, нужен здесь корабль или нет. Пока думал, вспомнил свою картину с фрегатом, которую писал давно. Вот, я вам ее показываю. Взял этот фрегат на вооружение и в следующем сеансе, Четвертый сеанс письмо к детали. Все же я надумал изобразить корабль. Палета приблизительно та же, что и в предварительных сеансах работы. Я начал рисовать фрегат голубой краской. После контурного рисунка, светлым колером, обозначил светлые места на парусах. Смотрите, еще не писав тени на этих парусах, как интересно получилось. Все тени просвечивают от фона неба. Паруса воздушные, корабль словно призрак, но это я так к слову. Конечно, тени на парусах пришлось покалякать. После того, как фрегат был почти написан, в этом же сеансе рисовались детали. Ведь полотно было просушено, ничего не мешало прописывать мелочи, в основном на воде, брызги на камнях и тому подобное. Всё, на этом картину можно было завершить. Вот итог. Картина просохла, и я еще раз взялся за небольшие уточнения. Листировка, акценты. Не буду называть это пятым сеансом, потому что работы было всего на полчаса, ну плюс-минус. Палитру составил новую, чистую. Добавил краплак розовый прочный. Он будет использоваться в чистом виде, или в смеси с голубой ФЦ, для подкраски теневых мест э, на пени волны. Обратите внимание на баночку с разбавителем. Это две части домарного лака и одна часть полемизированного льняного масла. Состав очень чистый, прозрачный. Им буду разбавлять именно прозрачные краски для лессировок. колерами усилил свет на парусах свет на пильне волн блики на воде и тому подобное Вы видите, караплак розовый и голубая ФЦ-краска смешиваются на разбавителе и тонко прозрачно подкрашивают теневую часть на пениволн. Беливая зеленый ФЦ, тоже смешиваются между собой на лаковом растворителе, и этим колером подкрашивается бирюзовая часть волны, которая выбелена. Вначале я говорил, что бирюзовую краску можно получить из этих двух, замешивая их на белилах, но для лессировок белила не нужны, они уже есть в картине из предыдущих слоев. Подкрашивая чистыми прозрачными красками, цвет становится глубоким, так как белилы светятся под ними ну, как будто под цветным стеклышком. Это и есть лессировка. Все. Это финал картины. Хочу сделать вывод. Свою картину, не имея натуры или хорошего референса, написать непросто. Но еще сложнее рассказать, как писалась картина, которую придумываешь по ходу. Каждый раз мысли менялись то в одну, то в другую сторону. Но несмотря на трудности, очень приятны именно муки творчества. А что получится, если сделать так, а если сделать по другому. Ну и конечно, это шаг к приобретению навыков и к набору опыта. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.